Основатель Tesla Илон Маск в пятницу вновь занялся троллингом рынка криптовалют. «Моего щенка Сиба Ину будут звать Флоки», опубликовал Маск безобидный пост в Твиттер, после чего цена токена Сиба Ину, SHIB, резко выросла. По данным Койнака, за последние 24 часа курс SHIB АСТ вырос на 15%. Монета прибавляет около 7% на фоне падения биткоина на 3%. Криптовалюта ранее понесла большие потери после принятия Китаем ряда мер по ограничению майнинга и торговли криптовалютами. Цена Siba ину упала примерно на 50% с пика до минимума с 15 по 22 июня, пишет Newsroom Пост. Согласно InvestorPlace.com, монета Siba Inu, вероятно, в ближайшем будущем восстановится. Фактически, роста может быть достаточно, чтобы превзойти DigiCoin, полагает издание. Между тем, как пишет ресурс TheCoin News, спустя 9 минут после публикации Маска в социальной сети на децентрализованной криптобирже Aniswab был создан токен Floki. За час его цена выросла на 795%. В начале мая Илон Маск впервые написал, что присматривает себе щенка породы сиба ину. Тогда стоимость токена с аналогичным названием за час выросла на 68%. Позже листинг SIBA и провели две криптобиржи Coinbase Pro и Binance.